Всем привет! Сегодня буду украшать тортик. Внутри у меня клубничный бисквит и клубничный крем на кефире. Покрыла шоколадной глазурью. Подготовила крем масляный с сахарной пудрой. Ссылочка сейчас появится на экране. И необходимо покрыть часть торта. В принципе, это может быть любой крем. Вот так получилось. Тортик достал из холодильника. Я меряю окружность торта. 59 сантиметров, высота 10 с половиной, и мне необходимо дать еще верхний бортик, то есть высоту чуть больше. Подготовила ацетатную пленку двух размеров, значит одна 12 сантиметров высота вторая 4 с половиной. Я буду использовать кондитерскую белую глазурь и выкладываю глазурь на пленку. Вот такая длинная полоса получается. Жду немножко. Хорошо было бы сверху уложить еще один слой цитатной пленки. И тогда, в принципе, переносить на торт проще намного. Самое главное, аккуратненько это все установить. Так, мне надо подготовить стол. Чтобы с этой стороны было удобнее брать, я приклеила скотч. Холодный, поэтому нужно работать быстро эту часть мне придется срезать в холодильник так с первого раза у меня ничего не получилось и сейчас то же самое в той же самой схеме Посмотрю, что получится со второго раза. Либо у меня руки не с того места. Либо просто так декор не для меня. И что ты падаешь? С этой стороны очень красиво получилось. но здесь, как всегда, что-то пошло не так. Почему треснул? непонятно. Треснул кусок. Еще нашла один косяк. Это вот с этой стороны почему-то Плоская штука, то есть не круглая. Тут идет все по кругу. Нормально, нормально. А здесь такая раз. Короче, переделываю. Не знаю, каким должен быть опыт, чтобы это получилось хотя бы со второго раза. Я надеюсь, что у меня получится хотя бы с третьего, потому что уже поднадоело мне одна и та же махинации. И все так красиво, когда у кого-то получается с первого раза. Короче, делаю то же самое третий Раз. Ну что я хочу сказать, все пропало и ничего не получилось, но трещина прям по всему торту. Короче, кошмар. Итак, это был пятый раз и все равно ничего не получилось, отрезался весь борт. К сожалению, ну, у меня уже такой психоз берет. Я не хочу уже дальше ничего переделывать. Первая ошибка – это не выровненный торт. <coughs> Вторая ошибка – это нет кольца, в которое прям идеально ровное. Да? Можно с двух сторон обложить пленкой. И на кольце это все сделать – это большой минус. Ну вот, как-то так, наверное. Сейчас попробую это все задекорировать. О -о -о, скрыть. Ну и покажу в итоге конечный результат. Я буду использовать краскопульт. Надеюсь, все-таки он меня не подведет. По низу таким же способом я сделаю тоненький бортик. Будет как будто крышка от коробки. Подготовила смесь для краскопульта. Достала торт с нижним бортиком. С помощью золотого кандурина сделаю брызги на торте. Вот такого плана. И осталось сверху уложить декор. У меня есть кокосовая стружка, поэтому сверху, чтобы все вот это вот, просветы какие-то закрыть, я посыплю кокосовой стружкой. В предыдущем видео я готовила клубнику в шоколаде. Вот сюда она у меня и пойдет как раз таки. И свежую ягодку здесь сажу. Вот такой получился торт в итоге. Пишите свои комментарии, предложения. Может, кто-то из вас уже делал похожий тортик. Есть вариант, может быть, по лучше, покруче. Пишите в соцсетях, сбрасывайте фото. Буду рада посмотреть, поучиться чему-то, что-то новенькое узнать. Ну вот я как бы свои ошибки поняла, извлекла урок из данного торта. Полдня провела на кухне. Так что достался он мне большим трудом. Хотя на первый взгляд казалось бы, что тут стоит торт построить.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 Вкусно. Руками бери.